Когда человек сравнивает себя с другими, он всегда найдет людей, которые лучше него, хуже него. И все бы ничего. То, о чем я говорю, это вполне нормально. Однако иногда люди думают, что чем-то они хуже других. И самое удивительное, они в этом направлении очень много чего делают. Они следуют моде, они ухаживают за собой. Причем ухаживать за собой, это касается только своего тела. Они очень много вкладывают в себя денег, чего требуют, кстати, и от других. И как сказала одна женщина, «А что я делаю не так?» Я красивая, я умная, я образованная, я хорошая. А почему я одна? Почему я не нравлюсь другим, не другим? Почему я не нравлюсь себе? Что я делаю не так? Когда мы в поле копаем картошку, она вся разная. Какая-то с глазками, какая-то ровная. И да, нам ровная больше нравится, потому что она легче чистится. Та, которая с глазками и мелкая, может быть не очень нам нравится. Но тем не менее она картошка. Дело в том, что ценность картофеля для человека не его внешний вид, а внутреннее содержание. И если вы внимательно посмотрите, то в мире всегда так. У каждой вещи есть некоторая ценность. У еды это вкусовые качества, у вещей это какие-то внешние качества, это комфорт и так далее. То же самое. Ваша ценность не снаружи. Вы можете сколько угодно быть красивой, вы можете сколько угодно быть умной и так далее. Ваша ценность такая же, как у картошки. Вы человек. И ценность именно в этом. Как говорила Луила Вилма, когда ее спрашивали: а как себя вести? Она говорила по-человечески. И всегда был второй вопрос: А это как? если вы не знаете, как это вести себя по-человечески, если вы не знаете, как быть человеком, если вы не знаете, что такое человек, если вы не знаете, в чем ваша ценность, какая разница, какой у вас маникюр, какая разница, какого цвета губная помада на ваших губах, и какая разница, какой диплом у вас имеется. Если вы не поняли самого главного кто вы такой, и каково людям рядом с вами, что я не так делаю. На самом деле каждый человек всегда делает то, что он хочет. Если человек думает, что нужно сделать какую-то пластику, нужно сходить в фарикмахерскую, нужно сходить еще куда-либо и все проблемы решатся, то это сначала смешно, а потом грустно. Потому что человек все больше вкладывает туда, куда он хотел, а результата как не было, так и нет. Вы знаете, а почему-то ко мне все меньше подходит мужчин на улице? Может быть, я старею? Ой, а вы знаете... Что-то совсем нету людей, с кем знакомиться. К счастью, я это знаю по наслышке, по разговорам других людей. Но рано или поздно наступает вокруг пустыни. И не для того, и не потому, а только за тем, чтобы нам никто не мешал, чтобы мы в тишине которая нас окружает, и как, от которой деваться некуда, наконец-таки задали себе самый главный вопрос. А кто я такой? Что я тут делаю? И какая во мне ценность? Как только человек отвечает на этот вопрос, он знает, что с этим делать. Мы из картошки не варим варенье, а крыжовник мы не делаем из него пюре. У каждого продукта своя ценность и своя задача. И нет ни одного похожего экземпляра. У каждого это индивидуально. Задача каждого человека индивидуальна. И самое печальное то, что один раз поняв свою задачу, она не остается на всю жизнь. Поняв задачу, мы ее делаем, и встают новые задачи, отсюда и новые проблемы, отсюда и новые вопросы. И кризис возрастной у нас не только в три года, ох, если бы. У нас возрастной кризис нас сопровождает на протяжении всей нашей жизни. И это нормально. Тяжело, тяжело в это время ответить на все тот же вопрос: Господи, я же недавно себе отвечала, я же получила ответы, я же все сделала, все правильно, все было классно и здорово. Так когда же это кончится? Это недавний вопрос на психологическом сайте. Я вся успешная, вся классная, со стороны мне даже можно и позавидовать, но как же мне паршиво, когда же это кончится? Кончится это тогда, когда кончится кризис и продлится счастье до следующего очередного кризиса. И хорошо, когда возрастные кризисы не сопровождаются еще кризисами страны. Они у нас есть, у нас есть видео по поводу различного плана кризисов. Но, что бы вы с собой не делали, в какой бы упаковке не находилась карамелька, она никогда не станет шоколадной конфетой. Ровно как и наоборот, в какой бы упаковке не находилась шоколадная конфета, она никогда не станет карамелькой. Но иногда нам очень хочется быть лучше всех, лучше какого-то определенного человека. Знаете, как говорят умные люди, будь собой, остальные места заняты. Но чтобы быть собой, нужно понять, кто ты такой. Красивая фраза «я человек» очень часто пуста. Наполните ее смыслом. Поймите, какой вы человек, на что вы способны, чего вы достойны и что в вас можно уважать, кроме маникюра и модного визажа.